Всем большой привет! Сегодня будем готовить оригинальную горячую закуску на праздничный стол. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Берем 800 граммов свиного фарша, добавляем в него пол чайной ложки соли, 3 чайной ложки черного молотого перца, одну столовую ложку майонеза, небольшой пучок измельченного укропа, 3 зубчика пропущенного через пресс чеснока, одну натертую на мелкой терке луковицу, одно небольшое яйцо. Хорошо все перемешиваем до однородного состояния и даем фаршу немного настояться. В это время займемся тестом. Присыпаем рабочую поверхность мукой, Выкладываем туда лист без дрожжевого слоеного теста весом 250 граммов. Раскатываем его в пласт толщиной примерно 3 миллиметра. А затем нарезаем тонкими полосками шириной не больше 5 миллиметров. Дальше из приготовленного фарша формируем шарики. У меня получилось 12 штук. Затем наматываем на шарики полоски теста. Делаем это в произвольном порядке, имитируя сматывание ниток в клубок. Края теста стараемся зафиксировать. Чем хаотичнее ложится тесто, тем интереснее будет смотреться готовая закуска. Сформированные клубочки выкладываем на застеленной бумагой для выпечки противень. Смазываем их взбитым яйцом. И отправляем в нагретую духовку. Запекаем при температуре 200 градусов примерно 40 минут до золотистого цвета теста. Подаем к столу в горячем виде на листьях салата.